Вы В наших делах человек грамотный. Ну попробуйте его расшифровать. Да. Да. Вот. И, взгляд, такое вот ощущение, что мне пока. Это в вас такое ощущение, а объективная реальность увидела, что в вас преобладает земля и что если вы хотите пробудить в себе огонь, сделать его более усиленным то вам придется затратить на это время. Вот отсюда ваша трата времени. Вы хотите власти, власти на власти у вас пока недостаточно Огня. На, и на это вам придет, приходится закладывать в два раза больше усилий, чем в, в том случае, если бы у вас Огонь и Земля были хотя бы равновесны. Да? А уж не говоря о том, чтобы Огонь превалировал вас как в мужчине, как это положено в нашем социуме. Сейчас как раз у вас напротив, земли преобладает власти нет, но есть возможность материализации своих собственных задач. Просто эти задачи должны соизмеряться необходимостью, а не а, блажью. И то, что мир вас считал как женщину, несмотря на то, что фамилия у вас вроде бы как мужская да, и, и имя тоже в общем не женское. И тем не менее он считал и даже не поперхнулся, он считал именно баланс стихии, он считал именно стихийную суть. С землей, с потенцией земли у вас проблем нет, вы грызетесь куда угодно и на, уг на коль угодно долгий срок. А вот с огнем как раз проблемы есть, и то, что вы считаете, что наоборот, это как раз и есть камень преткновения, вы не видите этого и не понимаете, что работать-то как раз над не с Землей, а с Огнем, вам в данном случае, в большей степени, хотя бы для того, чтобы они стали равны, чтобы вашего Огня было достаточно, чтобы удовлетворить всю вашу Землю. А вы считаете, что раз Огонь есть, это уже хорошо, а Земле вашей этого мало. Она говорит, нет, нехорошо. Нет, нехорошо, мне нужен огонь с большей потенцией, иначе я буду болеть, хворать и вообще тормозить по этой жизни. Воспринимайте нормально, это нормальный мужской шовинизм, который вложен в вашу голову, к сожалению, нашей культуры. Я мужчина, и этого достаточно для того, чтобы. Вам мать пытается доказать, недостаточно, на собственном примере. Гея, которая есть всеобъемлющая Земля, имела мужа Урана, всеобъемлющий космос. Рея, которая дочь Геи, имеющая, имела уже скажем так, в большей степени усеченные функции, да, определенные функции а, по, отношению, по отношению к своей матери и имела соответствующего мужа, бога Хроноса, а, бога времени. Это не всеобъемлющий космос, это лишь одна его часть. А Диметра которая есть дочь Реи, Имею, имела еще более меньшую функцию по сравнению со своей бабкой, то есть только плодоносящую функцию. И соответствующего мужа имела, который мог оплодотворить только определенных женщин. И то иногда встречал активнейшее сопротивление последних. Отсюда вывод. Если ты хочешь углубиться в землю, ты должен быть мощным огнем. Если мужчина хочет жениться на королеве красоты, он должен быть соответствующим мужчиной. Рядом с мужчиной всегда будет та женщина, которой он достоин, как огонь, как мужчина. Это проявляется в нашем физическом мире, а причиной тому как раз именно стихийные сочетания, ошибка каждого мужчины, рожденного в нашем патриархальном обществе думать, что наличие мужских половых признаков уже является объяснением и правом на получение всего остального. Аккуратно, но верно. Земля пытается доказать вам обратное. Подумайте над этим. Переход из одного состояния в другой был долгим и мучительным. Это говорит о том, что принципы Земли и принципы Огня в вашем сознании разнесены очень далеко. Они должны быть близко. Они должны соединяться каждую минуту, порождая огромнейшее количество других богов, детей, мыслей в вашем сознании. А они находятся очень далеко. И чтобы вам соединить их, да, вам надо как тому гермесу иметь крылатые сандалии, чтобы переносить информацию от матери к отцу, от отца к матери. И здесь не речь идет о благотворении, здесь идет о, о, о перебранке. Да, о перебранке, как, допустим, сказано в скандинавских садях, сагах на Древе и Гдрасиль есть Орел, да, а есть Змея, да, которые занимаются различными функциями. А есть Белкаратоск, которая бегает от одного к другому и переносит бранные слова. Сначала от Змеи к Орлу, потом от Орла к Змее. Вот вы, ваше сознание, мечется между материнской и отцовской структуры как та белка-рататоска. На это уходит огромнейшее количество времени и самое главное энергии и сил. Но здоровый ментал быстренько себе выстроил по эту тему не менее здоровую картину мира. Но другое дело, что эта здоровая картина мира не дает вам развиваться магически. Ее убивать надо, эту вот такую картину мира, потому что это всего лишь подстройка, подладка под существующую реальность, соглашательство с ней. Подумайте об этом. Стихии никогда не лгут, они все очень четко показывают, что в сознании человека происходит. И если вы проанализируете хотя бы по четвертому курсу, да, по каузальному телу свое, э, свой жизненный путь, вы увидите, что в основном неудачи и жизненные провалы, связанные у вас, были как раз именно с этим фактором, что вам приходилось Делать выбор в ущерб самому себе, но если четвертый курс вам еще далеко, да, если вам еще третий проходить, то вот поработайте по менталу на, на, на третьем, на, над самими формулировками женское, мужское, мать, отец, жизнь, смерть, вот над этими вещами, которые по, по сути и несут в себе вот эти стихийные направления.